Здравствуйте, меня зовут Александр, я сервис-инженер компании iGo 3D Россия и сегодня я расскажу вам про набор для обслуживания принтера Ultimaker 3. Набор поставляется в небольшой картонной коробке. Давайте откроем коробку и посмотрим, что там внутри. На справочном листе приведена информация о необходимых периодах обслуживания принтера. Далее идет калибровочная карта для проверки совмещения принткоров, если мы печатаем двумя материалами. В пакете лежат две фторопластовые трубки, которые подлежат замене по мере износа. Вместе с ними идет пакет с запасными клипсами и фиксаторами трубок. Новое стекло для стола, на котором печатается модели, и новая калибровочная карта для юстировки. Помимо этого есть пакет с запасными клипсами, которые фиксируют стекло на нагревающей платформе. Далее идет пакет с запасными силиконовыми вставками, печатающие головки принтера. Они необходимы для защиты от попадания фрагментов пластика внутрь. Со временем они прогорают, и их необходимо заменять. Помимо этого, в наборе есть комплект из трех вентиляторов охлаждения. Один для охлаждения радиаторов принткоров и два других радиальные для охлаждения модели во время печати. Также для обслуживания есть инструмент для работы с принтером и несколько прутков для очистки принткоров. Данный набор включает в себя все необходимое для обслуживания принтера. Ознакомиться с информацией и заказать его всегда можно на нашем сайте по ссылке, которая, как всегда, будет в описании. Спасибо за просмотр. Пока!